Чего? Какого ху... А вы знаете, что это конец? Еще нет? Тогда здорово, мужские мужчины! У нас появилось поистине уникальное и не похожая на другие образцы оружия, до тайной грусти и печали пукащелов И название этого монстра на 45. Но на самом деле, мне кажется, полное название этой волыны на нахуй 45. Мужики, еще никогда в киноматериалах я не говорил, что то или иное оружие имбалансное, потому что я считаю, что все зависит от игрока. Но эта пушка пришла к нам, чтобы похоронить рейтинг. Я чекнул комментарии поста про эту пушку и увидел, что мнения разделились. Кто-то топит за сорокопятку, а кто-то говорит, что это очередная говнопушка, которая добавлена по приколу. Я, ответственно, заявляю, что сейчас это самое сильное оружие в игре, которое просто нужно правильно собрать. Я даже не знаю, какая пушка должна выйти, чтобы она перебила по функционалу и КПД эту винтовку. Поэтому, дядьки, если вы думаете, что это проходная пушка, то вы серьезно ошибаетесь. Давайте начнем с того, что это ни хрена не снайперская винтовка. Бесспорно, снайперские навыки и умения здесь понадобятся. А также понадобится агрессивная тактика, которая присуща пистолет-пулеметам. Дело в том, что эта пушка абсолютно под любой режим, под любую дистанцию, под самую рандомную и анскильную тиму. Она везде будет выдавать вот это вот прекрасное лекарство, главное сделать правильный сета. Этот бомбермен стреляет взрывчаткой и у него имеется три типа патронов. Мужчины, я не буду затягивать и засорять эфир тестирования. Просто скажу, что бризантные боеприпасы работают. И действительно, урон от взрыва у них больше, чем у других образцов. Мне больше всего стало вот что интересно. если активная защита? может отбивать заряды этой пушки, значит 45 действительно стреляет взрывчаткой, а мы знаем, что у нас есть никому не нужный перк подрывник, который бафает уроном взрывчатки на 25%, и я думаю вы поняли к чему я клоню. И знаешь, брата брат а он действительно работает. Проведя нехитрые манипуляции по замерам урона, можно с гордостью объявить, что перк-подрывник должен быть стартовым перком в связке с NA-45. Давай залетим в сборку. Конечно же, безоговорочно берем перк «Ловкость рук». Без него данная валына просто не сможет хорошо существовать. Устанавливаем знакомые нам брезантные боеприпасы, тактический лазерный прицел, приклад скелет и оптику можно по вкусу. И все. Идем огорчать пукачалов. А, нет, еще не все. Вешаем перк «Легковес». Да, мужики, нам нужна подвижность, потому что мы будем в самом эпицентре движа-движа. Саперный жилет тоже будет неплохо смотреться, но и без него с полными хп можно стрельнуть себе под ноги и не откиснуть. Перк Стервятник здесь будет смотреться очень даже кстати. Лично я испытываю нехватку зарядов. Но если что, мужики, смотрите, как вам лучше будет. И, конечно же, апгрейдим. И не без того большой урон перком подрывник. И все. Хотя нет. Пока еще не все. Второстепенным оружием берем либо базушку, либо стингер, чтобы у нас просто так перк подрывник не висел. Навык оперативника. Я всегда люблю брать травма, просто потому что мне с ним удобнее и привычнее. Но опять же, можно и машину войны взять. Не забываем про апгрейд взрыва. Активная защита обязательно должна присутствовать в этом сетапе. И какая-нибудь бросалка. Лучше грен уберите, мужики. Я спотокашку сам не знаю, для чего взял. Из 10 игр только два раза ее использовал. Поэтому тут по вкусу. И все. Похоронная бригада уезжает к Пугачилу. Брата-братья, ловите лайфхак, зачем донатить в легендарку, когда можно установить фрискин, который ничем не хуже оригинала? И чтобы пушка стала конфеткой, не забудьте установить брелок черепашку. Прикольная же черепашка? Или это не черепашка? А вообще, мужики, эту пушку нужно было разрабом засовывать в навык оперативника, потому что сейчас мало кто шарит, что можно с ней делать в рейтинге. Она дает подсрачники и ппшкам, и штурмовкам, и снайперкам, да вообще всем волынам в игре. Играя с ней, не обязательно попадать по врагам, достаточно стрелять под ноги. Сейчас против этой волыны как никогда становится актуальным перк саперный жилет и активная защита. Но знаете, все равно очень трудно уходить от этой волыны, а точнее от грамотного и отцовского игрока с ней. Такого же отцовского, как канал «Девять пальцев». Мужик Ростислав делает честные обзоры на скины, разбирает волыны, делится интересностями и постоянно стримит для братушек. Поэтому на прямые сеансы не забывай заглядывать к отцу. «Девять с пальцев» делает ретро-историко-ностальгические комплекты и мутит просто уникальные конкурсы, которые еще до этого никто не делал и прямо сейчас у него он идет в самом разгаре. Когда смотришь «Боевичок», сразу go. Ссылочка в описании. Я так думаю, после этого киноролика популяция NA45 в рейтинге резко поднимется. Но я должен предупредить мужчины, что лучше всего с ней играть, когда вы познали игру в 4 пальца, или, соответственно, в 5 или 6. Играть в 3 пальца с ней не получится, я думаю, вы сами понимаете почему. Поэтому, если ты играешь три пальца, пора бы задуматься о добавлении еще одного рычага для достижения высоких результатов. Брата-братья, следует помнить, что это не снайперская винтовка. Геймплей у этой пушки должен быть очень агрессивным. Поэтому, если кто-то с ней как дурачок минирует одну точку и сидит как крысич по полчаса с желанием кого-то подорвать, то просто иди на... А настоящие отцы будут рваться вперед, раздавая направо и налево гексарал пиздюль форте каждому просящему покачелу. Поэтому, брата-брат, напиши прямо сейчас, раскрыл я ее потенциал или же нет. И будешь ли ты с ней штурмовать рейтинг или же нет. И пока ты пишешь, лови рандомные комментарии. А за ними топовые. И, конечно же, рубрика «Спонсор. Здрасте!» Спасибо вот этим мужским мужчинам за оформленную спонсорку на кинотеатр. И вот этим брата-братьям за повторное оформление. Благодарю, мужики, за поддержку. И пока у меня не закончились треки моего музыкального проекта «Lower's Lamp», ловите еще один музыкальный подгон, который вы сможете найти абсолютно на любой стриминговой площадке. Кстати, мужики, а вы где больше всего слушаете мои треки? А? Покажи мне, как надо любить Покажи мне, как надо любить Я не знаю, скажи, как мне быть Мое сердце устало так жить Растворяемся в этой ночи Мы с тобой потеряли ключи Но дом наш сгорел, мы стоим на краю Забываю про слово Опять ничего не решат Я лежу на полу Я плохой вариант Остаешься одно И опять до утра Покажи мне, как надо любить Покажи мне, как надо любить